Новости на телеканале УТР, в студии Анна Костюченко. Здравствуйте. Модернизация реального сектора определит развитие экономики Украины. Об этом сказал президент Виктор Янукович на заседании Комитета по экономическим реформам. Глава государства отметил, что власть обязана превратить ресурсный потенциал государства в конкурентное преимущество на мировом рынке. По словам Виктора Януковича, дополнительный толчок экономики придаст эффективное взаимодействие государства и бизнеса. Нам необходимо дать экономике дополнительный толчок, искать необходимые дополнительные стимулы развития экономики, улучшение инвестиционного климата, в первую очередь по защите прав собственности, создание эффективного механизма взаимодействия государства и бизнеса. Новым полномоченным по правам человека в Верховной Раде стала Валерия Лутковская. За ее кандидатуру проголосовало 253 народных депутата. Валерия Лутковская с 25 января 2011 года занимала должность уполномоченного кабинета министров по делам Европейского суда по правам человека. Напомним, это уже вторая попытка выбрать нового омбудсмена. Ранее на эту должность вместе с Лутковской баллотировался сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Однако на голосовании 15 марта ни один из кандидатов не набрал 226 голосов. Валерия Лутковская пообещала сделать после ее избрания должность омбудсмена аполитичной. Дайте слово, что и дальше. Когда мы вас изберем, а у нас нет сомнения, что мы вас изберем на эту высокую должность, что вы будете защищать права человека абсолютно без пристраста, вне зависимости, вне контекста политической ориентации конкретного человека. Я могу дать честное слово. В демократических странах должность омбудсмена является аполитической. И, соответственно, именно политичную должность я бы хотела предложить в случае избрания. Привести законодательную базу в соответствии к новому закону об общественных объединениях – этого потребовала советник президента Украины Марина Ставничук. По ее словам, законодательство страны необходимо изменить до конца мая, чтобы новопринятый закон вступил в силу. В кабинете министров планировали внести необходимые правки после летних каникул, однако Марина Ставничук настаивает на досрочных изменениях. Есть все основания нам подготовить и внести в парламент соответствующий законопроект значительно раньше. Я бы порекомендовала координационному совету рассмотреть возможность предоставления рекомендаций до конца мая 2012 года. Самый практический шаг, который нам необходимо осуществить, это все-таки обеспечить тот правовой механизм, который должен быть подготовлен для введения в действие закона об общественных объединениях. Иностранные автомобилисты смогут находиться в Украине без специального разрешения со своим транспортом до Гуда. Такие позиции закреплены в новом таможенном кодексе. Документ призван упростить процедуры пресечения границы. В частности, сокращено количество документов на груз с 28 до 14 единиц. Также документ определяет перечень предметов, которые принадлежат к личным вещам граждан и не облагаются налогами на таможне. Кроме того, новый кодекс предусматривает декриминализацию товарной контрабанды, то есть переводит это нарушение в число административных. Сам документ вступит в силу с 1 июня. Болельщики еще смогут купить билеты на евро. В свободную продажу в городах, принимающих чемпионат, они поступят к началу мая. Об этом сообщил операционный директор УИФА Мартин Калын. Накануне презентовали билет турнира. Организаторы уверяют – подделать его невозможно. Ведь пропуск на стадион защищен специальной голограммой и штрих-кодом. Впрочем, главным элементом защиты от подделок является сама бумага, из которой изготовлен билет. Наконец-то весеннее солнце пригрело по-настоящему. Появились первые цветы в садах и парках. Впрочем, радует это не всех – Весна – период полиноза, распространенного аллергического заболевания. Аллергию провоцируют пыльца, которая появляется на деревьях в период цветения. Ее симптомы очень похожи на обычную простуду, поэтому большинство аллергиков пытаются бороться с ней привычными методами. Как правильно реагировать на этот сезонный недуг, расскажут наши журналисты. Фактически каждый седьмой человек на планете испытывает повышенную чувствительность к чему-то повседневной жизни. Раздражение, изут глаз, насморк и слизистые выделения первые признаки полиноза. К наиболее распространенным аллергенам относятся пыльца, плесень и домашняя пыль. Однако существует еще сотня веществ, которые могут быть аллергенами. Время цветения растений уже началось. Началось уже с марта месяца и поэтому. Проявления полиноза у людей, которых страдают аллергии на цветение, уже начались. Сейчас э, отходит уже береза, граб, э, дуб, э, э, сина. И э, начинается цветение уже э, сорных трав, таких как рейграс, смятлик, овсяница, ежа. И э, заканчивается э, полино, проявление полиноза вот амброзией полынью. Это сентябрь-октябрь. Врачи предупреждают людям, страдающим от аллергической реакции, в период цветения следует воздержаться от загородных прогулок, больше быть дома, держать закрытыми окна и чаще умываться прохладной водой. Лечение любой аллергии заключается главный принцип устранить контакт с аллергеном. Нужно как можно меньше контактировать с аллергенами. вот в сезон цветения желательно не выезжать на природу, когда в машине не открывать окна, когда ты в ней передвигаешься, защищать волосы каким-то. Платком или бейсболкой для того, чтобы не садилась эта пыльца на волосы, умывать лицо. Последние десятилетия говорят врачи, болезнь помолодела. Часто с ней сталкиваются даже дошкольники. При любых аллергических проявлениях необходимо проконсультироваться у специалиста. Своевременное обращение к аллергологу поможет избежать серьезных осложнений среди самых распространенных бронхиально астма и анафилактический шок. Мария Кирсанова, Анна Космина, Янина Яблонская, Максим Расамахин, Новости УТР. В Украине стартовала международная акция «Георгиевская ленточка». Уже традиционно, накануне Дня Победы, ветеранские организации и молодежь, выражая уважение ветеранам Великой Отечественной войны, надевают на одежду оранжево-черную ленточку как символ Победы. К ним присоединяются все, кто желает поддержать лозунг «Мы наследники Великой Победы». Активисты идеи отмечают главная цель – не дать забыть следующим поколениям, кто и какую цену одержал Победу во Второй мировой. Официальный старт акции начался с возложения цветов к могиле неизвестного солдата. У каждого активиста на груди георгиевская ленточка. Черно-оранжевый символ победы – огонь и порох. Воинские награды с такой расцветкой появились в России во времена империи. Во время Великой Отечественной войны символ пережил второе рождение. В 1943 году он появился на Ордене Славы. Георгиевская ленточка – это символ победы, символ славы, символ чести. И, конечно же, уважение к ветеранам, которых у нас каждый год остается все меньше и меньше. Сегодня Георгиевская ленточка – это символ борьбы с фашизмом в современных условиях. Поэтому каждый, кто пытается заявить о ненужности Георгиевской ленточки, он таким образом демонстрирует свою пози позицию предателя, коллаборациониста и, безусловно, позора для нашего великого и могучего и мудрого народа-победителя. Мы должны помнить о том, кто и какой ценой добыл победу, в Великой Отечественной войне, самой страшной войне XX века. И благодаря этой победе все то, что сегодня мы имеем в Украине, является результатом, результатом ратного труда наших отцов и дедов, которые положили свою жизнь на достижение этого результата в Великой Отечественной войне. Они помнят и гордятся подвигом своих дедов, демонстрируя уважение черно-оранжевой ленточкой. Для меня особо эта стричка... Эта ленточка символизирует мою дань Великой Победе 1945 года. Это дань моему деду, который был подполковником танковых войск Третьего Украинского фронта. Лично для меня это дань его памяти. Я надела эту ленточку, потому что это действительно память о героях, которые защищали нашу жизнь, моих детей. Мне жаль, что я только старшей дочери могу показать тех людей, благодаря которым мы живем в независимом государстве. Без той победы ничего бы не было. Акция одновременно стартовала в странах бывшего Советского Союза. Поддерживают ее также в Европе и США. Оранжево-черные ленточки стали символом памяти об освобождении от фашизма. В Украине в этом году георгиевские ленточки будут раздавать до 17 мая. Всего организаторы акции планируют распространить около полумиллиона. Для этого привлекут 7 тысяч волонтеров. Юлия Война, Анна Витер, Алексей Кальный, Новости УТР. Это вся информация на сегодня. До встречи на телеканале УТР.